Всем привет! Это словарик блокчайника. Медведи. Медведями на рынке называют трейдеров и других участников рынка, держащих короткую позицию или шорт, позицию на продажу какого-либо актива. В противоположность быкам, держащим длинные позиции и делающим ставку на рост. Если на рынке в определенный период преобладают негативные настроения и большинство позиций выставлено на продажу актива, то такой рынок тоже называют «медвежьим».